Притча про орла и кролика Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел орла и спросил, а можно мне тоже сидеть, как ты, и ничего не делать? Конечно, почему нет? Ответил тот. Кролик уселся поудобнее под деревом и стал отдыхать. Вдруг откуда ни возьмись появилась леса, схватила кролика и съела его. Вывод, чтобы просто сидеть и ничего не делать, нужно или высоко летать, либо сидеть очень высоко. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки.